Я в Украине никогда не возьму с рук вот такую перекупов машину БУ Скажи, зачем отваливать кучу бабла Если есть автомобили из США? Мне кум говорил об интересной схеме А я все сомневался, будут проблемы А кум говорит, вот Андрюха Иванов Из Америки тачки гонит 10 годков Линкольный из тех моделей то эксклюзивных из телека. И мы ему звоним по скайпу в истерике брюха привези нам машину из Америки На связи Андрей, все прозрачно и честно Классные тачки нужны повсеместно Льготная Льготное и дешевле пополам. Я привезу вам лялечку, а не убитый хлам Кум пересел на подержанный дочь Кума пересела, ну а новенький Порш Себе я взял линкольный, катаюсь весело Такая только у меня Майкла Джексона. Приглашает на курс тебя Андрей Иванов, покажет тебе выкладку приема в основ, в идеальном состоянии дешевле раза в два, получишь себе тачку и